А теперь поговорим о различных методах блокировки нежелательных вредоносных программ рекламы, вредоносной рекламы, фишинговых ссылок и отслеживания за счет использования HTTP-фильтрации и блокировки скриптов. HTTP-фильтры помогают не только защищать вашу приватность и безопасность, они также увеличивают скорость работы вашего браузера, благодаря уменьшению количества различного мусора. Все это можно назвать мусором, который различные сайты пытаются принудить вас скачать. Мы уже обсуждали стандартные средства, поставляемые из Firefox, типа Google Safe Browsing, и защита от отслеживания от Disconnect Me. Но для еще большей защиты нам нужно больше средств, и мы обсудим их в оставшейся части этого раздела. Пройдемся по ряду расширений или аддонов для безопасности и приватности для Firefox. Не стоит сходить с ума и устанавливать их все в своем текущем окружении. Чем больше расширения у вас используется, тем больше затрачиваются ресурсы процессора и памяти для работы браузера. И что очень важно, расширения и плагины могут делать ваш браузер более уникальным. То есть составлять его отпечаток для более легкого отслеживания. Устанавливайте любые расширения сначала в тестовом окружении виртуальной машины, либо в профиле Firefox, как мы ранее обсуждали. Таким образом вы сможете тестировать их работу, не создавая проблем для своего повседневного браузера. Первый плагин, который я рекомендую, это uBlock Origin. Обратите внимание, он называется uBlock Origin, а не uBlock. Это разное расширение. Вам нужен uBlock Origin, и я рекомендую его использовать всем, независимо от вашего опыта. Его можно оставить с настройками по умолчанию. Они достаточно хороши. Либо вы можете включить расширение возможностей и начать по-настоящему фильтровать веб-трафик. Вот так он выглядит. Достаточно простой внешний вид. Это упрощенный вид. Подробнее о Гуи через минуту, но сначала о разработчиках. Ublock Origin контролируется не корпоративными деньгами, а разработчиками, добровольцами. Это очень важно, поскольку там, где замешаны деньги, можно влиять на то, что именно блокируется. Это манифест расширения. Пользователь решает, какое веб-содержимое принимать и не принимать в своем браузере. Проект u не поддерживает манифест допустимой рекламы от AdBlock+, Plus, поскольку маркетинговая компания допустимой рекламы в действительности является бизнес-планом организаций, нацеленных на извлечение прибыли. Пользователям лучше знать, что приемлемо для них, а что нет. Единственная цель U-Block предоставить пользователям средства для принятия их собственных решений. Другие альтернативы U-Block Origin обладают менее свободными манифестами. Некоторые из них разрабатываются корпорациями, преследующими коммерческие интересы. Можно считать это HTTP-файрволом, который блокирует нежелательный контент, исходя из набора правил. Это свободное open source ПО не очень сильно нагружает память и процессор в сравнении с другими. Но чем больше фильтров вы добавляете, тем больше используется памяти. И давайте посмотрим, как оно работает. Зайдем на forbes.com. Видим здесь увеличивающееся число. К этому моменту заблокирован 31 объект, или 15% содержимого страницы. Данная кнопка используется для включения и выключения расширения на текущем сайте. Можно отключить U-Block на всем сайте Forbes, либо можно нажать Ctrl-клик для отключения u блок только на этой странице. Далее есть кнопка для перехода в журнал сетевых запросов. Здесь показаны все запросы. Можно посмотреть, где они блокируются. Различные домены, URL-адреса и скрипты на основе фильтров и различных установленных правил. Вам стоит запустить расширенный режим. Это можно сделать, открыв панель управления и поставив галочку «Я – опытный пользователь». Далее вы увидите, что по нажатию на иконку появляется следующее. Теперь, как видно, появляется детализация того, что было заблокировано, а что нет. Поставьте галочку на опцию «Предотвратить утечку локального IP-адреса через WebRTC», поскольку это возможный способ узнать ваш реальный IP-адрес, если вы находитесь за VPN или Tor, либо скрываете свой IP каким-либо другим образом. Далее вкладка списки фильтров. Это списки внешних неблагоприятных доменов и URL-адресов. Их можно обновить, либо настроить автоматическое обновление. И вы можете выбрать, какой хотите добавить. И мы поговорим о том, какие стоит добавлять, а какие нет, немного позже. И чем больше добавляете, тем больше памяти использует расширение. И тем не менее, uBlock очень эффективно работает с памятью, если вам нужно проверить, сколько именно памяти он потребляет. Пропишите About двоеточие memory. Можно проверить, сколько памяти используется, и, возможно, добавить или удалить фильтры, исходя из того, насколько требовательными к ресурсам они становятся. Но, как я сказал, uBlock Origin весьма эффективно расходует ресурсы. Далее есть вкладка «Мои фильтры». Можно добавить свои собственные фильтры. Если нужно узнать о синтаксисе, можете обратиться к странице проекта на гитхабе. Здесь указаны разнообразные выражения синтаксиса. Далее мои правила. Когда вы вносите изменения в GUI, вот здесь, я покажу это через пару секунд, то новые правила добавляются сюда. Есть полная документация по синтаксису на GitHub. Далее, белый список. Это список доменов, на которых u должен быть отключен. Когда вы их посещаете, когда вы вносите изменения в GUI, изменения вносятся здесь. На этой схеме показано, как расширение работает с фильтрами. Видим, что URL-адрес попадает вот сюда, и он проверяется по белому списку, по правилам URL-фильтрации, через расширенный режим пользователя, локальные динамические правила фильтрации, глобальные динамические правила фильтрации, статическую фильтрацию, и он либо будет пропущен, либо нет, в зависимости от настроек. Вернемся обратно к Forbes. Давайте воспользуемся GUI. Нажимаем на иконку. Первый столбец, как здесь написано, это глобальные правила. Правила, применяемые ко всем сайтам. Далее можно выбрать изображение. Если мы нажмем на красный сегмент, это приведет к блокировке изображений на всех сайтах. А если нажать на красный сегмент во втором столбце, с локальными правилами, это приведет к блокировке изображений только на сайте Forbes. Изменения нужно сохранить. Теперь можно обновить страницу. Видим, что расширение заблокировало все изображения. Заблокировано 199 объектов. Можно снова разрешить их и сохранить изменения. А что происходит здесь? У нас есть глобальное правило, согласно которому блокируется данный домен. И давайте глобально заблокируем другой домен. Сохраняем. Это Amazon AdSystem. Теперь давайте проверим правило. Как видите, Amazon AdSystem.com заблокирован, как и 2MDN.NET. Как только вы вносите изменения, GUI добавляет их сюда. И давайте снова разрешим эти домены. Сохраним. Обновим страницу. Видим здесь несколько плюсов и минусов. Минусы означают, что расширение что-то заблокировало. Чем больше у вас минусов, тем больше заблокировано. Что касается плюсов, это означает, что что-либо было разрешено. Чем больше у вас плюсов, тем больше вещей разрешено. Эти два плюса означают, что от 10 до 99 сетевых запросов были разрешены. Один плюс означает, что были разрешены от 1 до 9 запросов. Минус означает, что от 1 до 9 запросов были заблокированы. И как вы можете заметить, есть возможность заблокировать вообще все. Либо разрешить все. Можно блокировать изображение. Все, что относится к сторонним ресурсам. Инлайн-скрипты, собственные скрипты, сторонние скрипты, сторонние фреймы. Допустим, если заблокировать здесь. Обновить. Слева видим цвета. Цвет указывает на то, какие запросы были заблокированы. Если красный, заблокировано все. Если зеленый, все было разрешено. Если желтый, некоторые вещи заблокированы, некоторые разрешены. Из-за подробной инструкции, касаемой динамической фильтрации и использования ГУИ, вы можете изучить вот эту страницу на гитхабе. В ней представлено больше деталей о том, как пользоваться расширением. Вероятно, вы задаетесь вопросом, что именно нужно здесь выбрать. Как лучше всего настроить для приватности и безопасности. Что ж, Ublock Origin предоставляет руководство, как это сделать. Есть режимы. Очень простой, простой, простой средний, жесткий и ночной кошмар. В режиме «Очень простой» используются фильтры U-Block и подписка «Easy List». Можем посмотреть здесь. В этом режиме будут попросту выбраны данные фильтры U-Block, за исключением экспериментальной версии фильтров U-Block и список «Easy List. Далее режим простой. Это режим по умолчанию сразу после установки расширения. Фильтры U-Block с добавлением еще большего количества фильтров, включая фильтры вредоносного ПО, которые я рекомендую добавить. Вот эти фильтры вредоносных программ. Режим простой, вероятно, является наилучшим балансом между защитой и юзабилити, если вы не будете углубляться в его настройки. И улучшением этого режима будет добавление пары вещей. Для примера, блокирование сторонних фреймов. Блокирование айфреймов. Айфреймы используются для внедрения вредоносного ПО при взломе браузера. И здесь, ниже, представлен список примеров, когда сторонние айфреймы использовались для посадки малваре. Даже я сам использовал айфрейм в видео с демонстрацией фишинговой атаки. В общем, вам стоит выбрать эту опцию здесь. Вы обнаружите, что некоторые сайты перестают работать, поскольку некоторые из них, возможно, один из двадцати, содержат сторонние фреймы, зачастую для видео. Но можете просто открывать это меню и проверять, есть ли какие-либо проблемы со сторонними фреймами. И если обнаруживаете, что что-либо было заблокировано, далее вы сможете сообразить, должен ли сайт иметь сторонний фрейм или нет. Что еще можно сделать? Это заблокировать определенные повсеместные сторонние сайты которые занимаются различным отслеживанием. А вы не хотите, чтобы они следили за вами. Типа Google, Facebook, Twitter и любые другие, в которых вы им не заинтересованы. Как можете заметить, здесь выбран Facebook. В целом, мы просто кликаем вот сюда. Мы выбрали Facebook. Нажимаете «Сохранить». Затем делаете все то же самое со всеми сайтами, которые вам не нужны. «Сохранить». Это полностью остановит слежку со стороны всех этих отдельно взятых доменов. Полностью остановит это отслеживание. Это был режим простой с парой дополнений. Далее можно выбрать режим средний, который основан на всем том, что мы сейчас рассмотрели. А также глобально блокирует сторонние скрипты и фреймы. Выглядит это следующим образом. Это режим средний. Далее идет жесткий режим, также на базе предыдущих настроек. Вы глобально блокируете сторонние вещи. Вот так это будет выглядеть. И, пожалуй, не стоит заходить еще дальше. Есть режим «Ночной кошмар», который блокирует практически все за исключением основного документа. Однако, в действительности, если вы собираетесь это сделать, есть более хорошие инструменты для использования, типа U-Metrics, поскольку он более детальный. Очевидно, что чем больше вещей вы блокируете, тем выше вероятность, что некоторые сайты перестанут работать. И вам следует проверять логи, чтобы видеть, что именно блокируется, поскольку вам будут попадаться сайты, не работающие по определенным причинам. И вам нужно будет помнить, что надо проверить u поскольку он может быть причиной проблемы. Однако, это высокоэффективный инструмент, защищающий вашу приватность и безопасность. И чем дольше вы его используете, тем лучше вы его настроите под себя. Вы сможете блокировать все сайты, отслеживания со стороны которых вы хотите пресечь, типа Google или Twitter. И вы можете разрешить сайты, которыми пользуетесь и которым доверяете. И в это же время у вас будут работать все эти фильтры для блокировки ненужной рекламы или потенциально вредоносной рекламы, подозрительных адресов, фишинговых адресов. В целом, я настоятельно рекомендую его использовать. Уделите немного времени его точной настройке, и у вас появится великолепный инструмент для вашей защиты онлайн. Следующее расширение для HTP фильтрации, блокировки рекламы и отслеживания это U -Metrics. Разработчик тот же самый, что стоит за UBlock Origin. Raymond Hill. Оно предназначено для более технически продвинутых пользователей. UMetrics и UBlock Origin можно использовать в комбинации, но в них есть дублирующий функционал. Вот само расширение. Оно перед вами. Ссылка на скачивание расширения также находится у вас на экране. Прямо из коробки UMatrix может сразу блокировать все эти вещи. Для работы вам нужно его настроить и поэкспериментировать. Реймонд называет его матричным фаерволом, работающим по принципу «указать и кликнуть», со множеством улучшающих приватность инструментов. И давайте рассмотрим его подробнее. Снова идем на сайт Forbes. Смотрим, что тут у нас есть. Мы можем включить или отключить фильтрацию запросов для данной области с помощью этой кнопки. Далее есть три опции. Подмена вашего юзер-агента. Это значит, вы можете притвориться, будто бы у вас другой браузер вместо Firefox. Или другая операционная система. Это те данные, которые собирает о вас веб-сайт. Это не гарантирует полной безопасности. И мы поговорим о подмене юзер-агента позже. В общем, это один из способов делать это. Также здесь доступна подмена реферер. Это значит, что Firefox не будет сообщать с сайтом, откуда браузер пришел на них. Допустим, если вы нажали на ссылку в google.com и перешли на сайт Forbes, Firefox не сообщит Forbes, что вы перешли с Google, и ваш реферер будет подменен. Далее есть вариант использования только HTTPS. В этом случае, если HTTPS доступен, он будет использоваться вместо HTTP. Далее можно сохранить все временные изменения в этой области, отменить временные изменения в области, перезагрузить страницу, отменить все временные изменения. И можно перейти к журналу запросов. Похожий журнал, как ViewBlock, Origin, отлично подходит для просмотра того, что блокируется и всех запросов. Реально полезно. Эта ячейка чрезвычайно важна. Это область. Область того, что вы здесь видите. Здесь находятся фильтры. Они работают для этой области. Если я изменю область на звездочку, это будет означать применить фильтры для всего. Эти фильтры будут применяться для всего. Ввиду того, что u из коробки работает в режиме «Блокировать все, разрешить выборочно», практически все блокируется в глобальной области, или области для любых сайтов. За исключением того, что здесь отмечено зеленым. Таблицы стилей и изображения. Можно заблокировать куки. Таблицы стилей. Изображения. Работу плагинов. Запуск скриптов. XHR. Для тех, кто не знает, это XML HTTP Request. API, доступная в скриптовых языках браузеров, таких как JavaScript, используется для отправки HTTP или HTTPS запросов к веб-серверу и загрузки данных ответа сервера обратно в вызывающий скрипт. Также есть фреймы и прочее. И если посмотреть на сайт Forbes, вы увидите, что здесь ничего не происходит. Все потому, что ему нужны скрипты для перевода на следующую часть сайта после того, как показывается эта цитата. Видим здесь, что заблокированы три скрипта. Скорее всего, в этом и загвоздка. И я могу разрешить их при желании. Посмотрим, сработает ли. Видим, что нас перевели в следующее место, которое также определило, что мы используем блокировщик рекламы. Можете увидеть здесь все различные URL-адреса, и что эти внешние домены пытаются запустить скрипты. По одному скрипту на этих доменах. Два здесь. Сторонние скрипты. Все будут отслеживать нас. Потенциально каждый из них может оказаться вредоносной рекламой. Но большая их часть на данном сайте, вероятно, является просто рекламой. В общем, можете подумать о разрешении или блокировке тех или иных вещей. Если хотите по каким-то причинам запустить этот конкретный скрипт, можете сделать это, сохранить. Но убедитесь, что сохраняете его для правильной области. Как видим здесь, это глобальная область для всего. Возможно, нам нужно выбрать лишь сайт Forbes. Сохранить для Forbes. Либо для той области, которая нам нужна. Как видно, можно настроить очень детально, что нужно заблокировать, а что разрешить, если перейти в панель управления. Приватность. Можно выбрать удаление куки, которые приходят с известных зловредных URL-адресов. u в любом случае определяет их как бесполезные. Можете выбрать удаление таких куки. Также можно удалять сессионные куки. А эта опция похожа на опцию «Никогда не запоминать история в Firefox». Но для заблокированных сайтов. Возможно, вы и так удаляете содержимое локального хранилища. Но не будет ничего плохого, если вы хотите предотвратить отслеживание и проставите эту опцию. Следующие опции стоят по умолчанию. Снова подмена строки HTTP Referrer, о которой мы упоминали, и подмена User Agent, о котором мы говорили. Это строки, которые отправляются и чередуются, и подменяют данные. Как и в UBlock Origin, можно установить собственные правила. Когда вы устанавливаете правила через GUI, то затем сможете увидеть их здесь, либо можете создать их вручную. Есть файлы хост, как в UBlock Origin. Это перечень сайтов, запрещенных на глобальном уровне. Нежелательные домены. Можете выбрать автообновление списков правил. Вот один из списков. Небольшое предупреждение. Расширения и плагины хранят данные. Любая ваша настройка, созданная на длительное время, хранится и может отдавать информацию о том, какие сайты вы посещаете. Например, u Origin, U-Matrix, NoScript. Все они должны сохранять настройки, которые вы выберете, по тем сайтам, которые вы посещаете. Например, если я что-то здесь заблокирую. Имейте это в виду. Обсудим способы снизить риски от этого позже. Это было видео о U-Metrics, где технически подкованных пользователей для работы требуется полная кастомизация. Великолепный плагин. для клуба это расширение для приватности Disconnect. Оно похоже по своему устройствам на U-Block Origin. Бесплатное и с открытым исходным кодом. Эффективная альтернатива u Origin для простых пользователей. Трудно ошибиться при его настройке. Однако оно не обладает мощностью и опциями, которые есть в u для того, чтобы действительно обеспечить вашу безопасность и приватность. И скачать его можно по ссылке. Так оно выглядит. И давайте отправимся на сайт Forbes. Видим, что оно заблокировало какие-то ссылки от Facebook, от Google, и ничего не заблокировала от Twitter. Тут какая-то реклама. Заблокирована. Аналитика. Заблокирована. Оно блокирует только то, что считает вторжение в приватность. Рекламу или объекты, которые могут быть вовлечены в распространение малваре, типа вредоносной рекламы и другие угрозы безопасности. Обычно оно не блокирует рекламные веб-сайты с отслеживанием, которые принимают и соглашаются соответствовать требованиям HTTP-заголовка «Do «DNT», определенному «EFF». У вас не будет блокироваться реклама от сайтов которые подчиняются требованию DNT. Если помните, в Firefox встроен список блокировки онлайн-трекеров от Disconnect. Как видно здесь, есть базовая и строгая защита. В дополнение к этому, в GUI у нас есть больше детализации, вы можете смотреть, что блокируется. Можно разрешать или запрещать это. Можно добавлять списки от Disconnect в u Origin, хотя Disconnect не предлагает ничего сверх того, что есть в u -block. Лично мое мнение, это не обязательно делать, если у вас есть u Origin. Чем больше расширений добавляете, тем больше памяти и процессора требуется. Вдобавок, чем больше установлено расширений, тем легче может быть составить отпечаток вашего браузера. А это Ghostry. Работает примерно так же, как uBlock и Disconnect. Содержит ряд очень хороших возможностей. Простой интерфейс, несколько хороших расширенных опций. Скачать можно с этого сайта. Вот так выглядит интерфейс. И давайте перейдем к Forbes. Перезагрузим. Видим, что Гоустери выявил 11 объектов рекламы. Два важных трекера. Один трекер аналитики сайта. Один социальной сети. Он не заблокировал ни один из них. И мы можем все это настроить при желании. Можем доверять сайту, либо ограничить сайт. Можно разрешить или запретить их, нажимая здесь. Либо разрешить только на данном сайте. Опять же, очень похоже на Disconnect. Если перейти в настройки, то мы увидим более расширенные опции. Включение-выключение к Настройки блокировки. Можете выбрать здесь, что в целом желаете заблокировать или разблокировать. Доверенные сайты. Ограниченные сайты. Но я не рекомендую его по нескольким причинам. Гоустери был выкуплен в январе 2010 года. И с тех пор он больше не является опенсорсным. По этой причине обмен данными, которые он производит, не может быть тщательно исследован. А это потенциальная проблема. Он был куплен рекламной компанией. И когда речь заходит об их бизнес-модели, это не добавляет мне ощущения тепла и уюта. Они подтверждают, что продают пользовательские данные, но утверждают, что делают это без предоставления какой-либо реальной приватной информации. Но, как понимаете, это нельзя проверить. Ghostery не предлагает ничего того, чего нет в U-Block, при этом имеет ряд негативных моментов. Поэтому лично для меня в нем нет необходимости, если используется U-Block. А Ghostery — это явно более худший вариант. А здесь вы видите Request полисе Скачать можно по этой ссылке. Так он выглядит. Его работа немного отличается от U-Block Origin. В u используются фильтры для блокировки известных отслеживающих, рекламных и вредоносных ссылок. Также доступны настраиваемые фильтры. Request Policy блокирует все межсайтовые запросы до тех пор, пока вы не разрешите их. Это предотвращает нежелательные соединения со сторонними сайтами во время работы в интернете. Однако многим сайтам для функционирования необходимы сторонние соединения. Главное преимущество здесь — это защитит вас от атак подделки межсайтовых запросов и межсайтового отслеживания. Request Policy — гораздо более сложное средство для технически неподкованных пользователей, поскольку им будет трудно с ним разобраться. Они не будут по-настоящему понимать, почему блокируются межсайтовые запросы. Принцип работы немного похож на u в этом плане. Если вы используете U-Block Origin и u то вам он не нужен. Но, возможно, вам понравится интерфейс для блокирования всех межсайтовых запросов, либо части из них. И давайте отправимся на наш любимый сайт — Forbes. Ну вот, пожалуйста. Как видите, не очень многое прогрузилось. Посмотрим, что у нас тут. Заблокированы адреса. Сервер изображений Forbes был заблокирован. Понятно, что Forbes подгружает свои изображения с другого домена. Поэтому вам нужно разрешить этот домен. Только лишь для того, чтобы увидеть первую страницу. Разрешаем. И, конечно, здесь появляется множество других заблокированных сторонних сайтов, которые мы уже видели ранее. Все эти домены заблокированы, и можно разрешить их или запретить. Достаточно схожий принцип работы, как в других инструментах. Подробнее с этим инструментом можно познакомиться на их странице на гитхабе. Если у вас работают Ublock Origin и Umetrics, то Request Policy вам не нужен, разве что вы отдаете предпочтение его интерфейсу. Но, конечно, вам придется разрешать множество сайтов, чтобы они могли работать.